Доброго времени суток! Компания Арифлейм празднует свое 50-летие и дарит всем-всем подарки. Поздравляю! Вы стали обладателем дисконтной карты Арифлейм. Обладателем дисконтной карты Reflame вы стали с помощью интернет-проекта Корпорации Здоровых, Успешных и Свободных. Потому что мы уполномочены проводить данную юбилейную акцию от Арифлейм на территории вашей страны. Мы для вас... На официальном сайте вашей страны открыли личный кабинет на вашу дисконтную карту. Что же такое личный кабинет? Через личный кабинет вы сможете приобретать продукцию напрямую от производителя без каких-либо посредников. В личном кабинете продукция Reflame будет на 20% дешевле от цен каталога, А продукция Wellness на 45% дешевле. Также будут онлайн распродажи со скидкой до 90%. В личном кабинете есть такой раздел, как «Обучение». Информация в этом разделе о продуктах, об их применении доступна только тем, кто приобретает продукцию не у представителей, не в магазине, а только через личный кабинет. Как же выглядит эта скидка? Обратите внимание. Это тушь, которая в каталоге стоит 500 сом. Так как вы приобретаете продукцию на любую сумму сразу же минус 20%, то тушь вам э, придет за 400 сом. Но каждый продукт соответствует определенному количеству бонус-баллов. Нижняя стрелка показывает, где указаны бонус-баллы. Зачем это нужно, я вам расскажу попозже. А пока мы сейчас с вами поговорим о 45% скидке на продукцию для здоровья, продукция Wellness, которая легко впишется в вашу жизнь. В вашей стране пока только полезные супы, 100% натуральные, которые содержат три источника протеина, а также протеиновые батончики и витамины. Но скоро будут витамины и омега-3 для взрослых, и детей. Продукция Wellness доступна только тем, кто имеет дисконтную карту и оформляет свой заказ с личного кабинета. Как же формируется скидка на продукцию Wellness? Сразу, приобретая продукцию, вы получаете 20% скидку. Далее... Вы хотите оформить себе дополнительную скидку? Обратитесь к менеджеру, которым вы общались в социальной сети, и мы обязательно вам поможем оформить лояльную подписку на продукцию Wellness, где вы три каталога подряд будете покупать с 20% скидкой продукцию, то бишь каждая коробочка в каталог будет стоить минус 20%. А три каталога подряд вы приобретаете за деньги, а четвертый каталог – вам коробочка придет уже совершенно бесплатно. И в итоге получается, что белковый суп для снижения веса вам будет обходиться всего лишь 65 сом в день. Снижение веса еще никогда не было таким экономным. Помимо 20% скидки и 45% скидки, вас еще ждет огромное количество разнообразных акций и подарков. Итак, Итак, первый подарок – это книга, эксклюзивная книга красоты при любом балловом заказе. Далее, ваши заказы могут составлять определенное количество бонус-баллов. Если заказы будут составлять от 50 бонус-баллов и выше – то вы участники различных акций, которые проходят в течение каталога. Уточняйте о них в личном кабинете или обратитесь к менеджеру, с которым общались в социальной сети. Далее. Подарки за заказы от 100 бонус баллов в каталог и выше, вы получите подарков на 18 239 сом. И совсем не обязательно сразу делать 100 бонус-баллов в течение каталога. Можно суммарно сложить ваши заказы в течение 21 дня, то бишь в течение каталога, и вы будете получать эти эксклюзивные подарки. А за заказы, если ваши будут заказы составлять 150 бонус-баллов и выше в каталог, вы помимо перечисленных всех подарков, вы еще будете получать деньги. Это примерно 557 сом и выше. Компании все равно... Только для себя вы покупаете продукцию или вы еще и для друзей и знакомых приобретали продукцию? Приобретали продукцию, когда оформляли заказ. Итак, более подробно. Обратите внимание, вот эта уникальнейшая книга красоты, она практически бесплатно будет в вашем первом заказе всего лишь за 10 сом. Все это станет вашим. Если вы, делая каждый каталог суммарно по 100 бонус-баллов, то в течение четырех каталогов вы получите все то, что сейчас видите на экране. Подарков получите на 18 239 сом. Подарки разбиты на четыре этапа. Итак, в первом каталоге, как только вы зарегистрировались, вы сделали заказ. Суммарно на 100 бонус-баллов в течение 21 дня вы получаете подарок стоимостью 1971 сом. Вы его получаете всего за 550 сом. Далее еще более интересно. В следующий каталог вы делаете такой же заказ суммарно на 100 бонус-баллов. И набор стоимостью 4000 сом вы получаете всего за 557 сом. И чем дальше, тем интереснее. Третий каталог вы делаете также суммарно 100 бонус-баллов, а набор стоимостью 6528 сом вы получаете за 557 сом. Это скидка минус 93% на самые уникальные продукты компании «Эрифлейм». Но четвертый вообще эксклюзивный подарок – в четвертом каталоге в течение 21 дня вы суммарно делаете заказ на 100 бонус-баллов, а вот этот набор за 7824 сом вы получаете всего за 557 сом. Но чем еще и уникально, тем, что здесь вы можете выбрать либо мужской, либо женский. Так что вот эти все подарки, подарки, они ваши. А теперь давайте чуть-чуть более подробно по поводу денег. Делая заказ 150 бонус-баллов бонус в каталог, вы получаете все перечисленные подарки, которые мы говорили, книгу красоты, подарки за 50 бонус-баллов, подарки за 100 бонус-баллов и еще примерно 558 сумм деньгами. От компании «Арифлейм» 7% потраченных вами денег на заказ возвращаются в ваш личный кабинет. Благодаря тому, что дисконтную карту вы оформили с помощью корпорации ЗУС на ваш номер будут возвращаться дополнительно еще от 3 до 22%. Чем дольше вы делаете заказы из личного кабинета, тем выше процент возврата ваших денег. Итак, ваш личный кабинет возвращается, если вы делаете заказ на 150 бонус баллов ежекаталожно, возвращается от 7 до 29 потраченных вами денег. Почему же все-таки выгодно приобретать продукцию «Арифлейм и Wellness не у представителей или в магазине, а в личном кабинете по дисконтной карте? Подводим итог. Напрямую от производителя сразу со склада. Скидка на всю продукцию компании «Арифлейм и Wellness от 20 до 45% от любой цены каталога. Даже если в заказе одно мыло. Скидка сохраняется в течение одного года с момента последнего заказа. У вас э, открыт доступ к распродажам, где скидка на продукцию э, компании «Арифлейм и Wellness от 50 до 90%, которые не указаны в каталоге, а доступны только тем, кто имеет личный кабинет. И, конечно же, при первом же заказе вам придет книга, уникальная книга «Красоты в подарок». У вас будут подарки за ваши заказы 50 бонус-баллов, 100 бонус-баллов. Это примерно на 25 тысяч сом за 4 каталога. Возврат в виде денег в личный кабинет вам будет возвращаться примерно 558 сом, если вы стабильно делаете 150 бонус-баллов. И от 7 до 29% от потраченных вами денег будет возвращаться на ваш номер и эти деньги можно использовать для оплаты следующих э, заказов в следующих каталогах. Делая в каталог 150 и более баллов, ты получишь все, все подарки, о которых мы даже и не говорили, потому что все перечислить просто невозможно. Поэтому очень выгодно приобретать продукцию не у представителей или в магазине, а в личном кабинете по дисконтной карте, напрямую от производителя. На всю продукцию Арифлей минус 20% скидка, на продукцию Велна 45% цен каталога. У вас доступ ко всем распродажам, где скидки до 90%. Книгу красоты в подарок придет. Подарки за 100 бонус баллов, это примерно за 4 каталога, на 18 239 сом. И денежные начисления примерно от 558 сом и выше. Для тех, кто делает лично 150 бонус-баллов и более. Итак, с подарками мы вас познакомились. познакомили. И если у вас еще остались вопросы, вы хотите дополнительной информации, обратитесь к своему менеджеру корпорации ЗУС, с которым вы общались в социальной сети. Также можете обратиться к руководителям корпорации здоровых, успешных и свободных Лотниковой Екатерине и Лотниковой Леле.